Всем привет и с вами Олег Факеев. На дворе сентябрь. Примерно это число 10 середина. В августе у нас появляются дыни в магазинах, и я очень люблю дыни. Очень-очень люблю. Еще вот в сентябре их будет много-много-много. Обычно мы стандартно знаем две самые распространенные дыни. Это торпеда и колхозница. Еще есть дыня гуляба, кажется, так называется. Но она реже встречается. При этом есть какие-то еще зеленые колхозницы. А, но я хочу рассказать о той дыне, которую два года я уже пробую. Она появляется не везде, а, но просто шикарнейшая-шикарнейшая дыня. Выглядит эта дыня вот так. То есть она больше напоминает тыкву своими вот такими сегментами. И вы видите, что уже половина, потому что я ее съел, половину этой дыни. Честно говоря, я как-то и не думал снимать этот сюжет, но в очередной раз отрезав кусок и насладившись вкусом таким сахарным, эти дыни сладким, прям вот с мелкокрупинчатым, даже, наверное, грушу напоминает по консистенции, я понимаю, что надо рассказать, потому что не все знают, чем хороша эта дыня. А иногда она продается дороже, чем колхозница. Вот сейчас уже можно торпеду там по 60 рублей или по 50 купить, а вот эту я брал 80 рублей за килограмм. Итак, называется она э, сахарная фиопка, как-то так. Продается она, как ни странно, в пятерочке, вы можете ее найти. И очень важный момент, нужно эту дыню брать обязательно желтую. Ну, в смысле, вот оранжевая такая она должна быть. Ни в коем случае не зеленая. Зеленая тоже будет сладкая, но примерно 50% мякоти там будет э, незревшей. Не, не Посмотрим, что у нее внутри. Внутри вот этой дыни ничего необычного, семена, вот такая вот мякоть. Вот видно, что она уже просто вот спелый-спелый образец я выбрал. Это вкуснотище просто, просто объедение, а не дыня. И я сейчас пытаюсь рассказать примерно отличие от вкуса этой дыни от колхозницы и от торпеды. Очень сложно передать вкус многих продуктов. Его надо с чем-то сравнивать. Вот с чем сравнить дыню? Дыня вроде как бы она есть дыня. То есть вкус у нее дыни. Но вкус колхозницы, торпеды и вот этой вот... И вот этой вот сахарной фиопки, он, безусловно, разный. Я бы, наверное, и так и характеризовал. Если мы начнем с торпеды, в серединку мы поставим колхозницу и в конец мы поставим фиопку, то... Торпеда, безусловно, самая сочная дыня. Ты ешь, у тебя течет все, такое, и она, безусловно, сладкая. То есть, мякоть практически не чувствуется и тает во рту. У колхозницы структура уже более плотная. Она тоже сочная, но не такая сочная, как торпеда. И при этом, соответственно, получается, что... Колхозницу можно пережевывать, да, у нее есть такая структура. Но мне кажется, что колхозница более сладкая. Вот в этом сезоне я ел практически колхозница. Один или два раза я взял торпеду из магазина небольшую и, в общем, обратно вернулся к колхозницам, потому что просто это было великолепно. И я ждал момента, когда появятся сахарные фиопки. Они появляются тогда, когда торпеды и колхозницы уже начинают исчезать. Вместо желтых колхозниц, спелых появляются зеленые колхозницы. Это тоже такой своеобразный продукт, дыня, которая, в общем, ну, она не такая сладкая, или, или совсем не сладкая, но сочная. Очень хорошо для смузи подходит. А вот сахарная фиопка, это вот как... Как же сравнить-то? Ну, вот, наверное, да, с грушами очень хорошо. Когда вы едите, например, медово-азиатскую грушу, и она прям вся течет своим соком, всякая прям мягкая, переспелая. Или потом вы берете грушу, у которой структура... Мягкая, плотная, мягкая, с такими характерными грушевыми крупиночками, но при этом она тоже сладкая. Не, не твердой груши, которая надо пережевывать, а вот именно мягкая спелая груша. Так вот, сахарная фиопка, она вот напоминает по внутренней консистенции такую грушу, когда вы, прям, как будто пюре у вас образуется. Вы ее едите, у вас такое сладкое-сладкое пюре. Или вот ну, яблочное пюре с добавкой груши, не, не знаю. Короче говоря, это надо пробовать. Еще раз показываю вам эту сахарную фиопку, для меня удивительно, что из магазинов я ее видел только в пятерочках, видимо они знают знают, где, где достать эту нечасто встречающуюся и редкую дыню. Так что приятного вам аппетита, вы еще успеете найти ее в магазине, купить и насладиться этим замечательным вкусом дыни. Ну и я думаю, что это полезно. Еще один закономерный вопрос, конечно, есть. А как дыню выбрать спелую? Честно говоря, я не знаю, как правильно выбрать спелую дыню. Ну, наверняка в интернете, в ютубе полно-полно советов есть. Но получается так, что прочитаешь, идешь, потом все забыл, смотришь их, перебираешь и, блин, либо угадал, либо не угадал. Но, но, я не знаю, как правильно выбрать торпеду. А вот колхозницу я выбираю по запаху. Дело в том, что у колхозницы очень тонкая шкурка или кожура, как ее там назвать. И спелая колхозница пахнет спелой, вкусной, сочной дыней. И если вы будете пытаться выбирать колхозницу по запаху, то через некоторое время вы просто поймете, что вот есть спелые колхозницы, есть неспелые колхозницы, а есть переспелые колхозницы. Они тоже вкусные, но на любителя. А дыня сахарная фиопка тоже пахнет, если она спелая, у нее есть запах, вот конкретно берешь дыню, подносишь и она источает аромат, этот аромат не такой сильный, как если дыню разрезать, если мы ее разрежем, понюхаем, чем она пахнет, пахнет спелой сладкой дыней, но снаружи этот аромат точно так же ощущается. Так что вот попробуйте воспользоваться этим советом, может быть, вам поможет. Я не эксперт э, в смысле запахов, и у меня не очень хорошее обоняние. Самое хорошее обоняние, наверное, у женщин, так что если вы не можете выбрать сами, то подругу свою попросите понюхать, какая дыня пахнет слаще, вот ту и берите. Несколько проб и ошибок, и вы научитесь шикарно выбирать э, дыни, Колхозницы, сахарные фиопки, а может быть даже вы почувствуете, как пахнет торпеда. С вами был Олег Факеев.